Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Вести Валкон, где мы говорим о традиции, вере и наследии предков. С вами Вичезар. И сегодня мы поговорим о вере в волю Бога, о том, как она помогает нам выжить. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. В предыдущих сюжетах мы рассказывали, и я брал интервью у Бориса Константиновича Ратникова, где он говорил о том, как отдать себя на волю Бога, как выжить в экстремальных условиях и что же такое воля Бога. Вот послушайте, что он говорил, когда я брал у него интервью. Когда я находился в Афганистане в командировке, мы возвращались с боевого задания на БТР. Время было уже отсылать шифровку в Кабул. И я сел на заднее сиденье БТР и начал на офицерской этой планшетке писать шифровку об обстановке. В это время услышали автоматные очереди по дороге там с обеих сторон, наросли Алиандры, Нужно было следить за дорогой, и я офицеру, который справа от водителя, значит, сидел, сделал замечание, я говорю, Повнимательнее". смотри и так далее. В это время мы подъезжали к мосту через Орык. Орык, правда, был высохший, но высота моста была где-то метра четыре. И э, вдруг, э, значит, после этих автоматных очередей, сильный хлопок раздался под сиденьем у водителя. И он выскочил и в кювет. А БТР по инерции, он э, вошел на мост и, э, сбив э, боковое ограждение, он начал туда падать. Друзья, все тайное становится явным. Приходите на онлайн-уроки каждый вторник в 7 часов, и я вам расскажу, о тайном и о явном, по ссылочке под видео. У нас э, сидело там 8 человек. БТР падал вот сюда, с моста. Mm -hmm. И как я оказался, вот mm -hmm. э, на ребре этого БТРа, yeah. как будто время было растянуто. И mm -hmm. я спокойно перешагнул на мост. Если бы это я думал, и я это воспринимал, то э, страх, который бы меня сковал, он не дал бы возможности мне даже вылезти на броню. Просто в этот э, момент, когда э, мы э, уже подъезжали к мосту, я вспомнил одну э, то ли легенду, то ли былину, Две армии собрались друг с другом воевать. И вот когда значит, они разъехались, начали это, в это время та часть, которая, условно говоря, была за нас, щиты держали вот так, стучали рукоятью значит, по щитам, создавали ритм определенной частоты. И далее, что говорил Борис Константинович о древних наших войнах? которые, идя на бой, били в щит и говорили «Я не свой, я божий», входили в камертон. Вот послушайте, что он об этом говорил. Стучали рукоятью значит, по щитам, создавали ритм определенной частоты. И все время повторяли: я не свой, я Божий, я не свой, я Божий. И потом дальше я читаю, что в это время они входили в измененное состояние сознания. Враж так. Враж. Да, и это пойма, ловили вот эту вот куражи. И когда они дальше шли и уже рубились, они не чувствовали боли они себя олицетворяли с Богом, и, в общем, это измененное состояние сознания, оно включало внутренние резервы. Да. И вот когда э, эти, я услышал, автоматные очереди, мы подъезжали к этому, у меня откуда-то на автомате внутри я начал повторять, я не свой, я Божий, я не свой, я Божий. И вот э, в результате этого я оказался на мосту, а этот БТР со всеми сотрудниками, он упал туда. Значит, за мной лес с шифр органа сержант. БТР падает вот так на бок и потом переворачивается на башню. А башня, она там угу. небольшая. Угу. И ломает позвоночник этому сержанту. Побитые все сотрудники внутри БТР, А он кричит «Мама, мама, мама!» Все время я на автомате спустился, подбегаю... Толкаю БТР, просто вот мне нужно его оттуда достать, но никак. И потом подошел на помощь второй БТР. Я водителю говорю, ты вот так вот его носом немножечко толкани, чтобы приподнять, я тело достану. А он растерялся, он его, в общем-то, размазал. И уже когда мы достали его, он уже был мертвый, uh -huh. уже погиб. И в общем, вот я к чему это привел. Может быть, вот эта вот молитва ⁇ Я не свой, я Божий ⁇ она сработала как камертон? В одном из наших сюжетов Михаил Рогожник задает вопрос, когда эта Русь стала Россией. Ну, мы все прекрасно помним, что Россией стала... В ельцинские времена, когда мы стали россиянами, и вот россияне сегодня были советские люди, стали россияне, а не русы, не славяне, не арийцы, вот тогда основная пошла идеологическая такая идиома, что мы россияне. И продолжаем опять вспоминаем сюжет. Борис Константинович говорил: кроме а, воли Бога, когда мы входим в резонанс, когда мы обращаемся, молвим к Богу о том, чтобы Он нам помог, еще нужно самообладание. Вот в этот момент нужно включать самообладание. И хранители наши нам помогают, это я на личном опыте знаю. И в том же сюжете я говорил о том, когда мне хранители спасли жизнь при лобовом столкновении. Благодарю вас за внимание. С вами был Вичезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.